Джей М. Стефансон Относительно божественности Христа, можно сказать, что еще до своего воплощения он уже назывался Сыном Божьим. «Вот его слова, говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем» Иоанна 7, 18. «Тому ли, которого отец осветил и послал в мир, вы говорите?»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 Разве в этих отрывках не подразумевается мысль о том, что Христос был Сыном Божьим до того, как Его послал Отец? И не абсурдно ли предположение, что Отец может послать Сына с поручением до того, как Сын появился на свет? Утверждение о том, что Отец послал Сына Своего в подобии плоти греховной, равносильно тому, что Сын Божий Сам принял на Себя нашу природу, следовательно, он должен был существовать как Сын Божий еще до своего воплощения. 7 ноября 1854 год, Ревью Геральд, том 6, номер 13. И, наконец, главный вопрос, каков был источник этого естества или, другими словами, происхождение Сына Божьего. Тринитарии допускают, что сама идея предсуществования, принятая во внимание, не доказывает ни его вечной божественности не его вечного сыновства. Это честное, ясно выраженное признание. Относительно его естества было показано, что оно божественно, и, будучи таковым, должно быть бессмертным. Действительно, это утверждение самоочевидно, кто божественен, тот не может умереть. Мы не можем допустить, что Христос был смертным и, как подвластной смерти, не имел части в плане искупления. Следовательно, в своей изначальной природе он был бессмертным. Теперь необходимо разрешить следующий вопрос. Уже доказано то, что Единородный Сын Божий имел божественную, бессмертную, природу и был наиболее возвышенным и возвеличенным существом во всей Вселенной после Отца, и лишь немногие усомнятся в этом. Однако, вопрос в другом. Имел ли он источник своей высшей природы и характера, и, следовательно, начало дней? Понятие «отец и сын» предполагает приоритет существования первого и последующее существование другого. Утверждение, что возраст сына такой же, как возраст отца – очевидное противоречие. В действительности невозможно отцу быть таким же молодым, как сын, а сыну быть в том же возрасте, что и отец. Если же настаивать на том, что эти отношения использованы только для удобства, то остается лишь объяснить, почему отец вынужден был воспользоваться для определения наивысших и предполагающих любовь взаимоотношений между ним самим и нашим Господом таким термином, который противоречит в своем постоянном значении самой сути идеи, которую он и хотел выразить. Если бы вдохновенные писатели желали выразить идею совечного существования, и вечности отца и сына, то они подобрали бы более уместные понятия, чем отец и сын. Именно в этом вопросе тринитарии вынуждены проявить благоразумие. Хотя Фуллер и тринитарий, однако, честно признается в одной из своих работ, что по закону природы отец должен существовать прежде сына. Но несмотря на это заявление, он, тем не менее, пытается уравнять сущность сына Вечную в узком смысле слова, с вечностью, присущей одному лишь Отцу. Однако эти два понятия совершенно несовместимы. Представление о вечном Сыне само себя опровергает. Таким образом, Сын должен иметь источник существования. Но что же нам говорит Писание? Оно подтверждает как раз эту точку зрения. Апостол Павел говорит, рассуждая о Христе, который есть образ Бога Невидимого, рожденный прежде всякой твари Колосином 1.15. Во-первых, отметим, что это утверждение не имеет отношения к его рождению от Девы Марии в Вифлееме иудейском, потому что к тому времени уже миллионы созданий были рождены в этом мире. Каин и Авель были рождены более чем за 4000 лет до этого. Во-вторых, следующий за этим стих подтверждает, что его рождение предшествовало сотворению всего сущего на небесах и на земле, включая все миры, все чины и звания ангельские, видимое и невидимое. Ибо им создано все кем? Тем, кто рожден прежде всякой твари. Местоимение им относятся к этому существу, к его прошлому. Ибо им создано все, что на небесах и на земле. Видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано Колосином 1, 16, очевидно, включая и весь порядок сотворенных духовных существ. Наконец, он должен был быть рожден, то есть, имел действительно разумное существование до того, как смог воспользоваться творческой силой. Но все творения приписываются ему как рожденному прежде всякой твари, следовательно, рождение, о котором здесь говорится, должно предшествовать существованию всего сотворенного на небесах и на земле. Как таковое, рождение относится к его божественной природе, если он не обладал до своего воплощения двумя различными естествами, о чем никто и не спорит. Однако 17 стих укрепляет преимущество того рождения, о котором здесь говорилось. «И он есть прежде всего, и все им стоит». В данном случае местоимение «он» относится к той же личности, что и местоимение «им», и оба они имеют отношение к рожденному прежде всякой твари. «И все, прежде чего он есть в этом стихе, очевидно, то же, что и все в предшествующем стихе». Следовательно, полностью установлено мнение, что здесь говорится о божественном естестве нашего благословенного Спасителя, и что именно это естество было рожденным, а что касается порядка, он был первым рожденным. И вновь, в Иоанна 1, 1 3, мы встречаемся с подобным доказательством, в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Богом, оно было в начале у Бога. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Очевидно, что слова «в начале» относятся к началу последовательности тех событий в работе сотворения, которые предстают перед нашим взором в этом отрывке. Это свидетельствует о том, что единородный от Отца, стих 14, обладал разумным бытием до начала творения и до того, как он был наделен творческой силой а также доказывает, что здесь речь идет о его божественной природе и еще о том, что она связана с созиданием всего окружающего. В 14 стихе слово, которое вначале было у Бога и которое было Бог, и посредством которого все начало быть, что начало быть, провозглашено единородным от Отца, и, таким образом, утверждается, что в своей высшей природе он был рожден, и поэтому Сын Божий должен иметь начало. Соедините часто встречающиеся выражение «Единородный Сын Божий» с личностью, природой и временем, представленными вашему вниманию в следующих стихах, и если у вас еще есть какие-то сомнения в том, что божественная природа Единородного Сына Божия имеет происхождение, вы можете сравнить эти стихи с другими, которые исключают всякую возможность его вечного существования, в том смысле, что он никогда не имел начала. С таким текстом, к примеру, как 1 Тимофея 6, 15, 16, «Блаженный и единый сильный царь царствующих и Господь господствующих, единый имеющий бессмертие». Эти слова не должны быть поняты так, будто никто больше не имеет бессмертной природы, и никто не свободен от смерти, кроме Отца, так как в то время Христос был бессмертен именно в этом смысле, да и ангелы, сохранившие свое достоинство» тоже были бессмертны. Но в таком случае текст из 1 Тимофея 6, 15-16 надо понимать так, как мы все его и понимаем, что Бог единый владыка. Это не значит, что нет иных властителей, но что Бог единственный верховный правитель. И не может быть двух верховных правителей одновременно. В Евангелии Матфея 19, 17, Луки 18, 19. Говорится, что никто не благ, кроме как Отец, но это не значит, что никто другой не добр в относительном смысле этого слова. Например, Христос и ангелы благи, более того совершенны, каждый в своей сфере деятельности. Однако только Отец – высшее и абсолютное благо. Он единственный сущий в самом себе, и, следовательно, остальные существа, высшие и низшие, – полностью зависят от Него в своем бытии. Эта мысль наиболее ярко выражена самим нашим Спасителем, ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, Иоанна 5:26. Для того, кто, подобно Отцу, имеет жизнь как неотъемлемую часть собственной сущности, эти речи звучат странно. Если же пойти на компромисс с иной точки зрения, то этот отрывок из Библии будет читаться так, ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сын имеет жизнь в самом себе. Если мы согласимся с аргументами Тринитариев, что Божественное естество Сына имеет жизнь в самом себе, то есть, является самосуществующим, точно такое же в абсолютном смысле слова, как естество Отца, то почему тогда сын вынужден представлять себя таким образом, будто в действительности его жизнь зависит от того, даст ли ее отец? Уместно ли представление об отце как о дающем дар, если сын обладал этим даром извечно? На возражение о том, что это, якобы, его человеческое естество получило жизнь от отца, я мог бы ответить, что это неверное толкование. Но даже если бы это и было так, то я все же настаивал бы на неуместности представления о человеческой природе сына Божьего как о сущности, в полном смысле зависящий от Отца, дающего дар жизни. Куда более обоснованным выглядит то, что человеческая природа Христа получает жизнь и жизнеспособность от своего союза с божественной природой, а не от единства с Отцом. Я понимаю этот текст Иоанна 5, 26 в соответствии с естественным подтекстом, ибо как Отец имеет жизнь, то есть является самосуществующим, так и Сыну дал иметь жизнь, то есть существование, в самом себе. Знаю, что меня отошлют к словам Спасителя, имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее, Иоанна 10, 18. Но прочитайте последнюю часть стиха, сию заповедь, другой перевод, полномочия, получил я от Отца моего. Я сделаю заключение, подведу итог доказательствам по поводу этой точки зрения на основании евреев 1.6. Павел утверждает, также, когда вводит первородного во вселенную, говорит, и да поклонятся ему все ангелы Божии. Он был сыном до того, как отец послал его на землю. Во втором стихе говорится, что отец сотворил миры через того же сына, который здесь предстает перед нами как посланный в мир. Его сын должен был существовать до того, как через него сотворены были веки евреев 1, 2, 3 и он должен был родиться до того, как существовал. Следовательно, рождение, о котором здесь упоминается, должно относиться к его божественности, и если говорить о порядке, то он первенец, первородный, а следовательно, ему на самом деле необходимо было стать рожденным прежде всякой твари, Колосином 1:15. Исследую Исследуя подлинную природу, славу и титул нашего Господа и Учителя, и пристально всматриваясь в выражение лица того, кто лучше десяти тысяч других и прекрасен в своей полноте, кто, имея сияние небесной славы, наделен ею наравне с Отцом еще прежде бытия мира, кто видел ни с чем несравнимый образ невидимого Бога, с удивлением и восхищением глядя на столь величественную персону, возвышенную над ангелами и престолами и господствами, мы настолько готовы оценить ту изумительную любовь и, Снисхождения, которые побудили нашего превознесенного Искупителя отказаться от всей славы и небесных почестей, от всякого проявления отцовского присутствия, насколько наше слабое понимание в силах постичь это. Хотя все сокровища отца принадлежали сыну, он обеднел настолько, что не имел места, где преклонить голову, зачастую холодная, сырая земля была его единственной постелью и голубые небеса покрывалом. Он был муж скорбей, изведавший печаль, претерпевший издевательства иудеев и осмеянный язычниками, бездомный странник, в унизительном обличии раба проповедовавший жизнь, и, в конце концов, умерший праведник за неправедных, покоривший своим уходом из этого мира разбойника, имеющего позорную репутацию. 14 ноября 1854 года, Ревью энд Геральт, том 6, номер 14, страницы номер 105-106. Я выберу несколько отрывков, в которых, в самых высоких качествах, приписанных Христу Библии он представлен как унизившийся и покорившийся смерти, где то же самое естество, которое имело славу у Отца прежде бытия мира, представлено как подверженное смерти. Павел, рассуждая о высшей природе Христа, подчеркивает, он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, филиппийцам 2.6. С тем, что этот стих относится к Божественной сущности, согласятся все, кто верит в то, что он имел божественную природу. В последующих двух стихах показано довольно выразительно, что он уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и, по виду, став как человек, смирил себя быв послушным даже до смерти и смерти крестной, филиппийцам 2, 7, 8. Вот выразительное свидетельство того, что возвышенный как образ Бога, он смирил себя, во-первых, став человеком, а во-вторых, став послушным до смерти и смерти крестной. 21 ноября 1854 года, Ревью and Геральт, том 6, номер 15, страница номер 113. К этому моменту нашего исследования мы готовы понять взаимосвязь между жертвой Христа и законом Божьим, который она подтверждает. Представляя эту часть вопроса, я сравню то, что, как я понимаю, является библейской точкой зрения с двумя теориями относительно этого момента, которым доверяет большинство христиан. Это унитарная и тринитарная точки зрения, которые противоположны друг другу. Многие из наиболее известных унитариев отрицают предсуществование Сына Божьего как реальной личности, но принимают позицию, что Он был хороший и даже совершенный человек. Я бы хотел указать с высочайшей степенью восхищения на великодушие и самопожертвование Царя Кристальной Чистоты, справедливого и добродетельного, любимого всеми подданными который захотел добровольно оставить свой трон ради спасения жизни немногих восставших подданных в отдаленной провинции его царства, и он сослал себя туда в одежде самого порочного крестьянина, истощил свою жизнь, делал им добро и, наконец, умер самой позорной и постыдной смертью, чтобы спасти их жизни и привести их обратно, верными его престолу подобное бескорыстное и исполненное любви деяние заставило бы мир наполниться громкими песнями хвалы и восхищения. Однако столь восхитительное и достойное похвалы дело, каким оно могло справедливо показаться, было безгранично умалено заявлениями, что Иегова нарушил закон и злоупотребил им. «Я не могу себе представить, как жизнь одного человека, пусть даже хорошего и совершенного, могла бы стать эквивалентом за миллионы потерянных жизней человеческой расы. Я не могу себе представить, как смерть одного человека могла бы стать адекватной платой за искупленные жизни многих миллионов. Но согласно представлению этих авторов, мы имеем только телесную смерть хорошего человека, тогда как перед нами явлено благородное, величественное, ответственное и разумное претерпение смерти и, более того, Именно этим действием они вознесены до высшей степени блаженства и славы. Точку зрения тринитариев я считаю ровно предосудительной. Они утверждают, что Сын Божий имеет одновременно три различные природы, божественную природу, а также человеческое тело и человеческую душу, соединенные с его божественной природой. Тело является смертным, душа – бессмертна. Божество Христа все равно Отцу, совечно с Ним, сосуществует с бесконечным Отцом. Сейчас среди защитников этой теории нет таких, кто бы утверждал, что его душа или божество умерли, но только тело, которое было частью этого троичного существа, действительно умерло крестной смертью. Следовательно, согласно этой точке зрения, которая делает смерть Христа гарантией искупительной жертвы за грех мира, мы имеем только жертву низшей части из трех – человеческого тела Сына Божьего. Однако утверждается, что именно его душа вынесла большую часть наказания, хотя она не претерпела крестной смерти. Она покинула тело в самом конце и оставила его в одиночестве претерпевать смертное наказание. Смерть на кресте остается смертью только человеческого тела. Но даже если допустить, что он в течение всей его жизни страдал в его высшей человеческой природе, каждая частичка которой была его природой, и затем умер на кресте позорной смертью, и даже тогда такая жертва была бы бесконечно мала для удовлетворения Божьей справедливости и святого закона, который был нарушен росой Адама и безнаказанно попирался ногами многие тысячи лет. Но в этом тринитарии пытаются выглядеть разумными, поэтому они представляют его божественность, как алтарь, на котором его человеческое стало жертвой. Они оценивают ценность жертвы алтарем, на котором она была принесена. Но при рассмотрении этой теории я понял, что божественная природа Христа не участвовала и не имела части в этом деле, так как эта природа страдала без ущерба для себя и никогда не приносила себя в жертву. Предположим, Царь решил объединить высокое звание своего сына с одним из беднейших крестьян так, чтобы и тот назывался его сыном. Для этого крестьянин должен был быть приведен в соответствие с характером сына царя. Ему необходимо было жить в бедности, лишениях, страданиях, а затем быть распятым как преступнику. А настоящий сын в это время наслаждался благословениями жизни, покоя, чести и славы во дворе своего отца. Крестьянин получил право называться сыном царя за те заслуги, которые он совершил. Но будет ли справедливым, если за эти заслуги честь и славу получит родной сын царя? В этом случае вся жертва была совершена крестьянином. Сын не участвовал и не имел части в этом деле. Это очевидная жертва крестьянина. Стоимость жертвы тем больше, чем больше достоинства и титул того, кто принес себя в жертву. Все это аналогично и в отношении жертвы Христа. Страдало его человеческое естество, и оно же совершало жертву, которая была принесена. Его лишение, страдания и смерть оцениваются ценностью, достоинством и честью природы, принятой им, и ничем более. Следовательно, согласно этой теории, мы имеем только человеческое жертвоприношение и вопрос все еще требует ответа, как жизнь одного человека совершила искупление миллионов других жизней. Итак, после всего, что было сказано и написано этими двумя школами, выяснилось, что нет реальных различий в этих уважаемых теориях в отношении искупления. Обе фактически имеют только человеческое жертвоприношение. Но если сравнить их точки зрения на высшую природу Сына Божьего, то они далеки друг от друга, как конечное от бесконечного. Первые делают единородного от Отца, простым смертным, конечным человеком, другие превращают его в безграничного, всемогущего, всеведующего и вечного Бога, абсолютно равного вечному Отцу. Сейчас я понимаю, что истина находится между этими двумя крайностями. Я считаю, что убедительно доказал, во первых, что сын Божий в его высшей природе существовал перед сотворением мира или был первым разумным существом в огромной вселенной. во вторых, что он имел начало, что он был первородным всего творения, начало создания Божие, откровение трех четырнадцать. в третьих, что он в своей высшей природе сотворил небо и землю и все, что в них и все им содержится. в четвертых, что в своем положении он был превознесен выше всех ангелов на небе и всех царей и властителей на земле. В пятых, что по природе он был бессмертен, не в абсолютном смысле и божественен. В шестых, что в его титулах и правах он был единородным своего Отца, который дал ему свою славу перед созданием мира образом Бога невидимого, подобием Божиим, и хотя он не почитал хищением быть равным Богу, он стал человеком. Смирил себя, быв послушным до смерти, даже до смерти крестной, чтобы утвердить праведность Божию, чтобы Бог мог быть справедливым и оправдывать каждого верующего в Иисуса. Здесь было явлено истинное смирение, а не явный обман или спектакль. Мы видим изумительную картину: возлюбленный единородный Сын Божий, рожденный прежде всякой твари, добровольно лишился славы, которую имел у Отца прежде бытия мира. Спустился с небес, из своего возвышенного и святого жилища, и, будучи богат, обеднел настолько, что не имел, где голову преклонить. Благословенное слово, которое было в начале у Бога, и которое было Богом, стало на самом деле плотью в позорном одеянии раба, подвергнув себя всем лишениям, искушениям, скорбям, бедствиям, которым подвержена бедная, падшая человеческая плоть. И в завершении этого беспримерного жертвоприношения мы видим плоть, когда-то прославленную, но пока смиренную, когда-то возвышенную, но сейчас униженную, умирающую, подобно преступнику, на позорном кресте и, наконец, опускаемую в глубину физически ощутимого глухого гроба, являющегося символом высшей степени унижения и смирения. Он и есть жертва, единородный от Отца, принесенный как искупление за грехи мира. Именно он – настоящая жертва, ее ценность – Сын Божий, действительно уплативший цену своей смерти за наше искупление. Следовательно, с точки зрения высоты его положения, это есть жертва наиболее возвеличенного и достойного существа во всей империи Божьей, более того, это жертва – единственный родной сын царя. С точки зрения только ему присущей ценности – кто может определить ценность дорогого Богу Сына? Мягко выражаясь, Он эквивалент достоинству, жизней и вечных интересов целого мира, даже больше. Он равен по ценности всем нравственным преимуществам всего разумного творения и равен в достоинстве и чести самому нравственному правлению Верховного Правителя Вселенной. С точки зрения Его природы, Он Бог. Следовательно, мы имеем божественную жертву в противовес точкам зрения тринитариев и унитариев, которые утверждают, что жертва только человеческая. В отношении ее полноты она бесконечна и безгранична. Да, слава Богу! Этого достаточно для каждого, достаточно для всех, достаточно для того, чтобы спасти разумную вселенную, всех грешников. И, наконец, относительно приспособления к человеческим условиям и всем необходимостям, жертва совершенна. 21 ноября 1854 года, Ревью and Геральд, том 6, номер 15, страница номер 114. Многие будут возражать против изложенной мной позиции в отношении природы, происхождения и воплощения Сына Божия. Я желаю отложить все библейские возражения на приведенные доказательства, кроме одного. Это касается предполагаемого доказательства абсолютного равенства сына с отцом Всевышним и единственным истинным Богом. Эта точка зрения настаивает на том факте, что... Один. Все высшие титулы отца применялись и к сыну. Но это не так. И это очевидно из следующих верховных титулов которые никогда не применялись к Сыну. Я процитирую из работы Генри Гру «Соншеп. Сыновство», страница 48. Хотя Сын Божий был прославлен присвоением титулов достоинства и славы, он отличался от единого истинного Бога, наделенного следующими верховными титулами, принадлежащими лишь одному невидимому Богу, Псалом 82.19, Второзаконии 33.27, Марка 5.7, Данила 5.18, Псалом 84.10, Исай 37.16, Неемий 9.6, Данила 2.44, Исай 44.6, 1 Тимофея 6.16, Иоанна 17.3, 1 Тимофея 1.17, Откровение 19.6, 1 Тимофея 6.15, Ефесянам 4.6, Иуда 4, 1 Коринфянам 8. 6. Два, он применял власть и исключительные права, которые принадлежат одному Всевышнему Богу. Я не могу ответить более сильным возражением, чем представить в сравнении библейскую и тринитарную точки зрения. Составляя таблицу, я воспользовался списком цитат, представленных тем же автором, страница 66-67. Таблица приведена на экране. Здесь сопоставляется два учения, первое, как учил Христос и его апостолы, второе, как учат Тринитарии. Христос и его апостолы, но у нас один Бог-Отец, 1 Коринфян 8, 16. Тринитарии, у нас один Бог-Отец, Слово и Святой Дух. Христос и его апостолы, ибо Отец мой более меня, Иоанна 14, 28. Тринитарии, сын равновелик с отцом христос и его апостолы которые есть образ бога невидимого рожденный прежде всякой твари Колоссян 1:15. 15. тринитарии сын есть невидимый бог несотворенный иегова христос и его апостолы сын ничего не может творить сам от себя иоанна 5:19. тринитарии сын всемогущ христос и его апостолы о дне же том или часе никто не знает, ни сын, но только отец, Марка 13, 32. Тринитарий, сын всеведущ и знает день и час, так же, как и отец. Христос и его апостолы, дано мне всякая власть на небе и на земле, Матфея 28, 18, так как ты дал ему власть над всякой плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную, Иоанна 17, 2. Тринитарии, нет власти, могущей ограничить Сына Божьего в том, чтобы давать жизнь Его народу. Христос и Его апостолы, в Боге, создавшим все Иисусом Христом, Ефесянам 3:9. 9. Тринитарии, Иисус Христос сотворил все своей независимой властью, силой. Христос и Его апостолы, откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, откровение 1, 1. Тринитарии. Откровение Иисуса Христа от Его собственного всеведения. Христос и Его апостолы, ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос, 1 Тимофея 2, 5. Тринитарии. Один посредник между Богом и человеком, который также является Всевышним Богом и человеком. Христос и Его апостолы отвергающиеся единого владыки Бога и господа нашего Иисуса Христа, Иуды, стих 4. Тринитарии, отвергающиеся единого владыки Бога и господа Иисуса Христа, который также является Всевышним Богом и отдельной от Бога личностью. Христос и его апостолы, Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами, чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него, деяние 2. 22. Тринитарии, Иисус совершал чудеса благодаря своему всемогуществу. Христос и его апостолы, «Ибо, как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе» Иоанна 5, 25. Тринитарии, Христос есть самосуществующий. Христос и его апостолы, «Я живу отцом» Иоанна 6, 57. Тринитарии. Сын живет Сам. Христос и Его апостолы, сей есть Сын Мой, Матфея 3, 17. Тринитарии, это есть единый истинный Бог, существо того же порядка, что и Отец. Христос и Его апостолы, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа, Иоанна семнадцать три. Тринитарии, да знают Тебя. Того, кто не является единым истинным Богом, отдельным от Слова, посланного Тобою. Христос и Его апостолы, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца, Филиппийцам 2, 10, 11. Тринитарии, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, и всякий язык исповедал, что Иисус Христос есть Господь в свою славу. Конец таблицы. Я рассмотрю несколько мест из Писания, которые так часто и уверенно цитируют, пытаясь доказать, что Христос по своей неотъемлемой природе есть истинный и вечный Бог. В Колоссянах 2, 9 говорится, что в Иисусе обитает вся полнота Божества телесно. Но несколькими стихами раньше тот же апостол говорит нам, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, Колоссянам 1:19. Этот же апостол в Евреев 3, 19 представляет таким же образом святых, как людей, исполненных всею полнотою Божью. Дж. М. Стефенсен, 5 декабря 1854 года, Ревью энд Гэрольт том 6, номер 16. Страница номер 123-124.